Привет всем, мы с вами сегодня поможем Сегодня я бы хотел бы рассказать о гайде Любовь и дружба В этом гайде вы узнаете, что такое любовь и дружба В полном смысле В мире любви и дружбы Вы не останетесь в одиночестве Продуманная система отношений Позволяет найти друзей И даже встретить свою вторую половинку Находясь вместе в игре Вы можете проверить свои отношения И сделать более их крепкими вместе поучаствовать в романтических приключениях и, конечно же, пожениться. Чтобы заключить союз со своим избранным, придется пройти через испытания. Но пышность и красота свадебной церемонии запомнится навсегда. Когда вы добавите игрока в свои друзья, у вас появится статус дружбы, который изменится. В очках этот показатель растет, когда вы проводите время вместе, особенно сражаясь и участвуя в ежедневных событиях. Уровень дружбы можно посмотреть в списке друзей, где он не только отображается как количество очков, но и как стадия отношений, приятели или друзья, чтобы игрока. Два разных пола не ниже 50 уровня могли заключить брак. Статус дружбы должен превысить 10 тысяч очков. Приблизить счастливый день и проверить свои отношения. Может специальный ивент и название его «Идеальная пара». Если пара решит пройти это испытание, оба игрока, находясь в группе, должны Обратиться к НТЦ Морфис в Атлантисе с просьбой переместить их в страну мечты и, оказавшись там, поговорить с Фрей. Обоим влюбленным будет задано 10 вопросов на каждый ответ паре. Дается только 10 секунд на двоих. Вопросы для девушки и юноши различаются, но ответы, ответы связаны между собой. Например, если на вопрос о любимом времени года юноша ответит зима, то его идеальная вторая половина на вопрос о любимом цвете ответит белый за неправильный или отсутствующийся. Ответы пара получает 5 очков. За идеальные попадания 10 очков максимально пара может набрать 100 очков. От результата текстов зависит статус отношений, в котором Фрейя, богиня любви, сообщает всему миру, а также вознаграждение пары опыт 100 очков. Идеальная пара. 90-95 очков. Служение. 70-85 очков. Любовь с первого взгляда. Меньше 6,5 очков. Друзья. Прекрасный способ стать ближе. Это дарить цветы любимым. Каждый подарочный цветок приносит 50 очков. Дружбы. Цветы для по второй половине в Battle of Immortals нужно выращивать сами из цветочных семян, которых можно купить у НПЦ Линорин в Атлантисе. Чтобы семя проросло, персонажу понадобится Роэлса, которую можно собрать в полях. Если подарить сразу 99 цветков, с небес прольется дождь. Из роз и на экране появится огромный букет. Можно ли придумать более романтический способ повидать всему миру о ваших чувствах? Как только пара наконец-то достигнет уровня дружбы 10 тысяч очков, они могут начать процедуру помолвки. Для этого необходимо поговорить с в Атлантисе находится в группе. Оба влюбленных получат наслаждение, задание, в награду за выполнение, которых они получат свидетельство о любви. Сразу после этого можно снова обратиться в Теморос и зарегистрировать брак. Если только пара не желает, Устроить забываемое праздничество для, свои, для себя и для своих друзей В этом случае необходимо Зарегистрировать сад, торжество Поговорить с НПЦ Дигори в Атлантесе И выполнить его условия Пора сможет выбрать день и час церемонии И установить пароль для гостей Который позволит Приглашенным попасть на свадьбу. Пара, состоящая в браке, может повысить свой уровень счастья. Проводится время в группе по мере роста. Счастье молодожены будут получать новые уникальные умения, доступные только женатым людям. Праздничество не разочарует никого. Красивые эффекты, развлечения и подарки для всех. Присутствующих надолго останутся в памяти молодоженов и гостей. Всем спасибо за просмотр! С вами был помощник. Всем пока!